Всем большой привет, меня зовут Милана. Меня зовут Михаил, привет. И сегодня мы хотим показать вам, как сбивать сливки в Чудское озеро 35%. Но мы это сделаем очень весело и интересно, потому что я буду взбивать миксером. А я буду сбивать венчиком. И посмотрим, кто это сделает быстрее. И лучше. И лучше? Ну ладно, и лучше. Поехали, давайте приступим. Ну, там. Наливаю тебе сливок. Тебе конечно, налью поменьше. Да, так нечестно. Ладно, столько же налево. Окей. Okay. Я буду взбивать сначала на минимальной скорости и постепенно увеличивать на максимальную. А я буду взбивать всю дорогу на минимальной скорости. Он был бы железный, наверное быстрее. быстрее да? Во-первых, холодные. холодный. Да. И у него жестче крутится. Да. Этот венчик с силиконовыми такими этими. Не знаю, забью ли я сливки. наверное, забью через час. Я в тебя верю. У тебя лучше получается, у меня в сторону все летит. Давай поменяемся. Не-не-не. Нет? Не. Не? Не. <связывается> И у тебя уже быстрее взрывается. Да. Вот, значит, техника так все таки дает преимущество перед ручным. У меня вкуснее будет. А? А? <связывается> у тебя с душой, да? <связывается> да, да. Ты рукой сбивала, А у меня техника бездушная. Ну что, над, над чей головой переворачивать будем проверять? Так, надо как надо, надо зрителя пригласить. Ну все, мои сливочки готовы. Ну переверни да, да, над столом. Давай перевернем. Да, столом. О, Оп! Не упали. Давай мои перевернем. У меня еще минут 15 и будет тоже такой же густой крем, как у Миланы. Меня это уже, уже такие. Но они в объеме увеличились. До вечера забьешь, да? Да, да. О! Так, я думаю, уже не 15 минут осталось. Докладился. Сейчас еще быстрее дело пойдем. Не, вот на самом деле, если вам лень, можно уже использовать в кремле и уже дальше сбивать, еще плотнее. Уже можно использовать. Они увеличились в объеме, уже держат рисунок. Ну не так, конечно, как миланины сливки сбитые, держат рисунок. Мои вот. не рисунок держат, мои. Не вываливаются. Оп! Это не считается. Ну что, вот такие вот у нас шикарные, по-моему, сливки получились с техникой и без. Вот. Так что мы сбивали 35%. Ты не перевернешь? Я. Даже перевернул Точно, ну, не дьются практически У меня просто металлическая миска, поэтому по ним легче соскальзывать сливками Ну, вот шикарно получилось Кофе по-венски, в десерт, куда хотите Приятного аппетита Все, с вами были мы, Милана и Михаил Всем пока-пока Пока